Сегодня я расскажу вам, как настроить систему для работы с Egais. Для начала скачаем и установим драйверы RUTOKEN. Заходим на сайт rutoken.ru, вкладка «Центр загрузки», «Драйверы RUTOKEN для Windows». Ознакомиться с лицензионным соглашением, установить галочку и нажать кнопку «Условия приняты». Начинается скачивание драйвера, «Выполнить», «Установить». Во время установки драйверов RUTOKEN не подключайте RUTOKEN к компьютеру. Драйвер установлены, закрыть. Закрываем браузер, на рабочем столе появляется ярлык «Панель управления RUTOKEN», запускаем и подключаем RUTOKEN на 2.0. Нажимаем кнопку «Информация», проверяем модель и то, что криптопровайдер поддерживается. ОК. Okay. Вкладка «Сертификаты». На Rootoken должен лежать сертификат ГОСТ, выданный удостоверяющим центром. Нажимаем «Настройки», «Настройки криптопровайдера». Напротив модели Rootoken CP2.0 должен стоять Microsoft Base SmartCard Card криптопровайдер. Внизу «Аппаратная генерация». ОК. Okay. РУТОКен настроен. Заходим на сайт egoist.ru. Вход возможен только через интернет-эксплорер. Войти в личный кабинет, ознакомиться с условиями, начать проверку. Во время первой проверки вам предложат скачать и установить компонент FSRAR Crypto 2. Выполнить. Далее. Готово. Еще раз начать проверку. Войти в личный кабинет. Вводим пин-код по умолчанию от 1 до 8. Показать сертификаты. Нажимаем на сертификат. Получить ключ доступа. Сформировать ключ. Вводим пин-код от 1 до 8. Еще раз от 1 до 8. Устанавливаем флаг и нажимаем кнопку «Сформировать ключ». Еще раз пин-код от 1 до 8. Производится генерация запроса на сертификат. Запрос отправляется в удостоверяющий центр. В случае успешного ответа сертификат записывается на RUTOKEN. Итак, сертификат успешно записан на токен. Нажимаем кнопку «Закрыть» и переходим на вкладку «Транспортный модуль». Выбираем UTM для Windows, нажимаем кнопку «Выполнить», производится скачивание UTM, еще раз «Выполнить». UTM устанавливается в Silent режиме, то есть в тихом, поэтому просто закрываем браузер, на рабочем столе Должен появиться ярлык UTM. Запускаем панель управления RUToken, на вкладке сертификаты помимо сертификата ГОСТ появляется RSA-ключ. Запускаем UTM, проверяем около часов в трее, Орел должен быть не перечеркнут, правой кнопкой мыши домашняя страница. Проверяем Сертификат РСА действителен, сертификат ГОСТ действителен. Мы настроили с вами систему для работы с ЕГАИС.